И всем очень привет, дорогие мои друзья, меня зовут Мистер Дефект, и сегодня мы вместе с моим другом Параоидом Бу будем играть в Террариум. Поздоровайся. Тем это долгожданное продолжение. Да, это долгожданное продолжение, которое начинается опять, и на меня нападает слизень. Ай. Короче, сегодня мы решили продолжить Террариум. Что так как аккаунт был сброшен у моего юного друга, я ему дам немного амуниции. Ладно Ладно, давай начнем. Так, я я забыл, если честно, что там делать надо. Тирали? Так, а где штаны? Только никак, только никак в прошлый раз одеть в украшение. В Броню одень. Ага, хорошо, сейчас. Блин, я забыл все кнопки, а. А, вот штаны. А как тебе инвентарь открыть? какую кнопку? Ой, я случайно выкинул. А, вот, все. Так, и так как ты воин, на тебе еще. Вот, вс. Так, а мне на значки в дом, да, надо надеть. Mm -hmm. Так. Вс, в принципе. Ой, это что такое? И вот еще возьми, откройся, выбери какой-нибудь костюм. три мешочка кинул, из них костюмы выпал. А, а вот. О, чем еще одна броня? Ладно. Это не броня, это костюм, это в костюм одевать. А, а все, я понял. Броня, броня это зеленая полоска, костюм это си голубая полоска. А, все, я понял. Все, у меня, о, у меня даже, по-моему, достижение какое то дали. Подходящий наряд. Ой. А что ты оделся? Оделся? Вроде ничего не одел. А, нет, я вроде надел. Я тебя вижу, что ты в броне. Какое одел? А, все, я понял, в чем ты. Ты про это? Ты кого выбрал? Что это за костюм странно. Ладно. Почему бы и нет, как говорится. Так, ладно, давай начнем не выживать. Я, по-моему, помню, что надо добывать дерево. Кстати, я, как я обещал в предыдущем видео, ему подарил микрофон. Так. Блин, как же это неудобно общаться через чат, просто... Я не знаю, я, наверное, ему завтра подарю микрофон. За да, это лайк. Да. Так, а что такое? Да, какой прикольный, кстати, саундтрек. Играть. Ой, этот звук. Мы, короче, мы в здании Опа. <laughs> Ну, в принципе, неудивительно. Неудивительно. Хорошо, так. А, у меня все сохраняется, да? Приметы. Ой, это а? хорошо. Так, мне это пока мне что я делать. Я говорю на классике. Так, хорошо. А что мне пока что делать? Это пока в а, к тебе и сейчас я приду туда, к В принципе, я дал тебе броню, можно от первого босса. Первого босса. Что? Ладно. Не знаешь, что, что за босс в игре, ну ладно. Так, я в предыдущий раз здесь умер, надо обойти. А, я ничего не mm -hmm. вижу. Где-то... Я, я там убрался. А, ты убрался? А, я ничего не что? вижу вообще. А. Я упал. Зачу так, все, я заново заспавнился. Так, сейчас я к тебе. Блин, вообще, я немного не понимаю, как в, в Тирари играть. Как бы я тут второй Ладно, раз главное, уже. Главное разобраться с управлением оно. Просто. но в принципе, я знаю, как открывать инвентарь, это уже хорошо. Ходить я, вроде, бы тоже умею. Ну, в принципе, да. Кстати, вот Смотри, когда ты открываешь а. инвентарь, а да, вот где твое, твое снаряжение, там значки. Выбери красный знак, это присоединиться к красным. А, значки, так. Погоди, ты про инвентарь или про что? Стой, ну вот, в инвентаре, когда ты открыл, вот то, что где броня лежит, там с рядом красные значки. А, Я сейчас к зеленой, вот к зеленой присоедини а красные что-то не вижу ой меня чуть не убили так а все я понял о чем ты ну все а о, во все я теперь вижу все я понял о чем теперь... теперь мы можем видеть кто где а ну да вон я вижу ты где-то внизу ой ладно тогда я давай пока что сам скрафчу о ч за сундук а что за сундук пропустил ну, там для меня ничего интересного нет. Ну, О, банки есть. А бутылки для чего, кстати? Зелье делать. А. Так, сейчас, конечно, блин, я так красиво, конечно, выгляжу в этой... <соценно> в костюме тыквы. Кстати, у меня еще там остались, вроде бы, мешки. У них тоже костюмы. Там может костюм Крипера выпасть. О, костюм Крипера. О. Ладно, я пока не буду открывать его. Так, ой, Там уже вижу. Mm. Так, ладно, я пока. Ой, да, я даже твоей жизни вижу. Так, погоди, а как скрафтить? А, все, я понял. Ой, сейчас я сейчас я спакиваю, скрафчу и к тебе приду. Так, ух, ничего ситуация, конечно, блин, внизу, находишься. Далеко. Поверх, сейчас наверх пойду. А, ты сейчас наверх? А зачем тогда я к тебе спускался? Ладно. Wow. Про... Вау! Я про то, что у меня жизни нет. А, у тебя жизни нет. Ой. А, wow, красиво, кстати. Ты до грибного биома дошел? Да. Грибов можно красивые дома. Так, мне добывать этот грибы Или не надо? Будь. Дома можно делать. Предметы. Так, никто по понимает топором надо добывать. Чем угодно, они всем ломаются. Ой, я тебя вижу, кстати. А, а я... это не ты. Так, а мы будем дом строить или что-нибудь такое? Я уже. А, ты уже дом строишь? Ну ладно, давай я пока добуду этих грибов побольше. Тогда. А... Так. О-о-о! Я Ай, сейчас к тебе, пущусь, у меня есть для тебя очень хороший предмет. А, интересненько. Меня аж Не, заинтриговал. А, я понял только что... А, ну тут как бы... <связано> а, ну ладно, ты сейчас <связано> сам придешь. <связано> <связано> как быстро прийти? Ой, уже темно. Вот с Так. Раз, О, это что такое? два предмета. На левую кнопку мышки нажимаешь, они сами. А куда а, надо? А вот мне А куда надевать? Ты... Н на е ты можешь крюком цепляться. А ой. Он... Ой, это Ой, это ой. стены и теперь ты от падения урон не получаешь. А Любовно своих вещей. Mm. А, кстати, я тебя этот грибы же хотел скинуть. Давай сейчас грибы скину. Так, это блок. Вот, это же нужно Сейчас, все, я тебе скину по-моему. Да, а, yeah, я, я тут подумал, давай дом строить будем и заведем первого босса. Давай. О, а это да. Подожди, а как быстро бегать. А, ой. О, и для быстрого бега у меня есть один артефакт а. о я кстати не знал что на левую кнопку ой на shift этот можно этот фаги а. убрать на shift ты берешь любой светящийся предмет который у тебя есть а. ботинки одел а ботинки, ботинки. отец кинул так погоди сейчас посмотрю а нет сейчас одену у меня же где в домик да надо надеть а, нет, ты просто нажимай на левую кнопку мышки, она оденется. А. Так, я ну... тебе знаешь могу, нет, это <свист> <свист> я тебе могу ульт, артефакт элитный. О, Уже давай. я слизни атаковать. О, давай. У меня, У меня такого нет, правда. Ну. Но... А -а -а. Так. Сейчас. Так, кому а куда идем? Я хочу какого-нибудь босса. Пойдем к боссу. Попробуем подражаться. Ну, в по крайней мере, я никогда не, не видел боссов. В этой игре. Если shift хорошо зажать, то он выше прыгнет. А, да? А, ну. А, ну да. Ой, не shift, а пробел. А. Я ошибся. А, все, я понял. А, я все равно не допрыгиваю. Осторожно, здесь. Ой! Бывает. А как ты умер? А я просто этот налетел. У меня же подкова есть, я тебе А, я не знаю. А может. А, может, ее надо было как-то использовать, кстати. и одеть надо тоже. А, сейчас надену. А, вот все, я надел. Сейчас иду. Больше замагана Да. Ой. Ой, а как-то... Ты... А, все Фу, кстати, это тоже прикольно. Почему я ее не использовал? Ладно. Ну, я так понимаю, здесь вообще ночи... Лучше не жить. Нет, лучше... Да, закончится, закон? ночь закончится, это достижение получишь. А, по-моему, уже получался. <с Burst> О, там сундук есть. Ой. Да, не ходит, я... я его... А, ты его уже зовут А. Пошли. А, что это такое? А, это этот? А, это скелет. <laughs> О, по-моему, уже этот. Утро наступает. Наверное. А, понимаю. А, здесь костюм фараона. Погоди, а как, Погодите, как всплывать? Стой, подожди, а как всплывать? А, все, все, все. На пробел уже, да, всплывать? Плывать там... Нет, ты плавать не можешь, ты тонешь. А. Плавать помогает особо артефактам. -а -а. Мне приплыть. Просто переходи по мне. Блин, за, за мной пять глазов сейчас. Входим. Пять глазов. глазов. О. Так, я к тебе уже спускаюсь. Так, я-то ты тут везде, да, заутал? О, Филипс. у меня новые достижение, Есть добыча. Так, Ой. вниз, не прыгай. Ой! Это, идет... это, Ой. это не был. Тут идет арт обстрел. А, -а, -а. а, все, закончился. Ой, это кто? Это что за смей? А, ты сейчас кажется, умрешь. А, сейчас я.. Ааа, -а -а, меня, сейчас убьют? Ты можешь не просто питаться, ты можешь крутить еще вокруг себя. Это можно. А, я знаю. И где этот змей, чертов. О, все, я его убил. Отлично. Так, а ты где? Ой, это кто? А, это твой агромис. Блин. Ой, это что? А кстати, а что фиолетовый слизень дает? Я помню, Он его не разу. Более, более сильный. Уже вот скрафтил Так или что это такое? Ой. Да, это верстак. А. Я вот забываю а, про эту штуку. Э, да. Сауби все деревья вокруг давай сейчас а. о лимон а где лимон дает ну ты его ешь у тебя регенерация быстрее идет а -а. опять здесь да иди отсюда а -а -а. так больнее же да получается когда ты этот вертишь эта штука нет нет просто Кстати, а что за монетки дается Ну вот медь Точно. Это вот у NPC покупать. А, -а, -а. а здесь какие-нибудь жители или какие-нибудь деревни жители? Как бы ты, дома, в Кстати, мы там туда не ходили. А ну мне интересно, что здесь еще есть? Если честно, знаешь, чем-то игра отдаленно похожа на Майнкрафт, но очень отдаленно. Так, я, кстати, вот особо крафты не смотрел, надо посмотреть. Что здесь можно скрафтить? Здесь, да. здесь еще можно мота. Я не знал, честно. Нажимаешь молоток, короче, и ты можешь сразу все увидеть. Вот то что. А, во. Да. Вау. Деревянный молот. Да, здесь большой, конечно, ассортимент. Ай. Кто меня бьет? А, опять ты. Блин, меня эти следы немного подбешивают. Так, а мне помочь чем-нибудь тебе? А, я это уже все сделал. Если что-то надо, зави мне. Так. О, кстати, фиолетовый он носит сносит намного больше, чем. Я артефакт дал, ты его надел, а, артефакт а, подожди сейчас найду капец у меня сколько еще я, я даже и не заметил топавшая звезда это то. о а что за это точный королевский гель вот а вот его вот надеть а вот все меня теперь не трогать слизня отлично так я хочу посмотреть что он внизу есть так, это что за пещерка? О, я кое-то что, кстати, это подземелье какой то нашел, и там золотой сундук. Лучшие дома. Mm. А ну тут никого нету. А. -а, -а, -а, -а. Так. Самое тут сундуки. Ну как самый полезный? Ну здесь entity. Пусть до конца игры пользуют. А. О, здесь есть опять быстрые сапоги. Их можно взять, они из-под А вольфрамный слиток нужен? Можешь взять. Давай возьму, на, на всякий случай. А, а, дурацкая паутина. И <соскоп> в джунглях можно красивый... А, как? <соскоп> Что Ты это за меня... Ты ловушку нашел. Ну я так и понял, что на меня что-то свалил, я пытался пойти в этот дом снизу. А не нужна дома к нам. Может так для красоты, для интерьера. Давай. Я никогда, я никогда красивые дома не. Только так. Визуально. А! Что это было? Что это? О, торговского то нашел. А, подожди, это он пришел к нам. А, ведь А, ладно. а О, я пустыню кое-то нашел, кстати. А, Я в ней был там. Там нет? Мы в ней были же. А, мы разве были? А, я даже и не заметил, кстати. Я спускался. Да не спускался. А, все, все, все, я вспомнил, вспомнил про что-то. Там есть материал, мёд, он очень красивый, из него красивые дома получают. Ай, да кто на меня нападает опять? А? Я просто исследую мир. Я тоже исследую мир, как бы. Но я не хочу домой возвращаться. А, вот все. Кто это был? Чем мне не хватает одного, да. одного артефакта, чтобы скрафтить мега-ботинки? Называется mm. Аксельбан. Что это? Это какой 13 -го а. А, блин, я а все это время зря что ли, сюда шел? Или, а хотя нет? Или что это? Блин, я все это время слушаю. зря шел. А я знаю. А я уже. А этот... я зелье возвращения домой найду, где он О, у нас, кстати, есть и этот торговец знаю у нее зелье возвращения домой а у меня кстати тоже есть зелье возврата какой-то странный зомби попался зомби у которого на голове этот слизень а ну из него слизни немного выпадает о здорово. и да. поехали что поехали а, а! нет нет, я, я случайно свалился. <свист> это кто? кто? Подожди, это, это кто. Я вы... Это я вызвал. Зачем? А! Сейчас подожди, стой. Щас, я сейчас тебе помогу. А, сейчас пока выберусь. Капец, он здоровый. Так. Мне надо было шарену хоть какую-то построить. Арену? Ну сказал, я. Может попробовал построить. <свист> Капец, он здоровый! Ай! Ну, типа, арена, она строится из платформ, чтобы тупо прыгать можно было. сюда. А где он? А, вон он. О, ну мы в принципе ему хорошо сносим. Потихоньку. Да! На букву H это хилка. Ну то есть, если у тебя есть зелье. Видите? Ааа, сейчас я буду. Ого, а тут еще это время? что я? 30 секунд надо ждать. А несколько секунд на возрождение время, бо... время босса это в... когда босс файт идет то время в два раза больше а, ой, самолет. Короче, понял. это да. на самом деле он, он не очень эффективный пока что вместо я его использовал вместо подковы так вот. а он переходит а это самый первый босс да получается так. Ой, что он делает? ой, -мо! Это что, ну, у него, него еще есть какие-то стадии, что ли? Это вторая стадия уже. А, а сколько стадий вообще есть? Ай! Вот ты сейчас не видел, он сейчас эту стадию развивать начнет. А. И ты ч мою ману собираешь? А, я не специально. воу, воу, воу, воу. Меньше у него будет жизни, тем он чаще это делает А, у тебя же была где-то платье а. У меня мана закончила Так, где он? А, ага, вон он а. Рай, Сражайтесь без меня пока Э, не-не-не, ты ч у меня? <связано> а я, у меня мало жизни А, не-не-не, у меня еще пока что нормально Он за мной, он за мной теперь да ладно, серьезно? Да ладно. За кем же еще? Понятно. Оо. А ч? А ч происходит, да? Когда на врагов падает звезда, ему мне 30 урона наносит. Оо. А, где он? Капец, он агрессивный вообще стал. В это агрессивный. Это его третий стадия, да, получается? Ну, можно и так назвать. Ой, я его в него попал. Где он? А, он за мной идет. просто крути эту штуку, и он... Хотя, дамажится. А, я не знал, кстати, что она тоже дамажит. А, на мини-карте. Так. А! О! все? Nee, нет, ну у меня места нет под графией. О, я у него какой-то зелье забрал. Что это такое? А что у него вообще здесь? Все, Все, Это он? Все. Шок. Все, мы, в принципе, победили босса. <сёк> так, ой, опять стало. А, это стало. А, я думал, камера. А вот-вот то что у тебя 10 активных слотов мышкой крутишь можно переключаться быстро щит к туху выпал так а чуть тебе надо кстати и ничего не надо ничего не надо А -а -а. Ну может еще одного босса силен. Давай. Хотя, ладно, давай Я на пош... следующую серию оставим. По, как на... давай типа на этой серии попрощаемся и следующую. Ладно. Что ж, ребята, <с>... надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте лайк, также подпишитесь на мой канал. Извиняюсь, что мало говорил что-то. просто в игру прям, прям углубился. Ну что ж, ладно. С вами был сегодня я, Мистер Дефект, и также со мной был мой друг Поворойд. Всем желаю удачи и всем пока!